Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я покажу вам подробный обзор нашего номера в отеле Barut Beesuit. Наш номер находится в корпусе F на четвертом этаже, номер F403. карточку вставили давайте начнем с этой стороны вот здесь вот у нас находится как вы видите две кровати в видео по прилету я уже такой кратенький обзорчик показывала две тумбочки телефон ну в общем как бы классика в номере были по приезду маски были перчатки и антисептик естественно по мере того как вы это будете использовать вам а будут все пополнять вот такое вот освещение кстати хочу сказать по поводу освещения в номере освещение довольно таки тусклое ну вечером конечно темновато будет ощущение что в подвале находитесь ну вот как то так здесь вот находится вот у нас такой вот шкаф-купе Дверь очень тугая, вот это вот та более-менее, вот эта тугая. Находится сейф, сейф бесплатный. Здесь вот такие вот находятся у нас полки, то есть можете сюда положить необходимые вещи. Здесь у нас отделение с вешалками, тоже вот эта большая полка проходит, либо можно тоже что-то вот сюда вниз сложить, там сумку какую-то. Двигаемся дальше. Здесь находится вот такой вот диванчик. Столик, диван раскладывается, то есть это как дополнительное спальное место. Тут кондиционер. Хочу заметить, кондиционер расположен очень удобно в номере. То есть, когда вы будете спать, он на вас дуть не будет. Это очень важно, особенно когда жара. В жару очень быстро можно простыть. Так, ну вот здесь вот находятся тоже полки. Тоже можно сюда необходимые все принадлежности сложить двигаемся дальше здесь у нас находится кухня кухня то есть идет плита для посуды сушилка здесь у нас находится все необходимые принадлежности для того чтобы приготовить себе еду так Здесь находится кастрюля, сковородка. Ну, тоже, как видите, то есть там и друшлаг есть, э -э доска. В общем, все необходимое. Вытяжка. Здесь у нас фужеры, бокалы, тарелки, различные стаканчики. Так, тут ложки, вилки, ножи. Есть открывашка, ножи, то есть э -э маленькие ложечки чайные. Так, это я сюда уже заглядывала. Здесь у нас мусорное ведро находится. А здесь вот у нас за дверью находится холодильник. И над холодильником находится микроволновка. Вот в холодильнике по приезду была большая бутылка воды, была бутылка фанты и была бы в этом, бутылка кока-колы и минералки. Ну, то есть почему-то по одной бутылочке, несмотря на то, что номер как бы на двоих. Так, тут посмотрим. А, ну тут, в принципе, пусто. Здесь у нас стол, чайник, э, тостер. Э, получается, тут кофе, чай, сахар. Ну, то есть, как бы, все необходимое есть. Телевизор. Э, очень удивлены были, когда не обнаружили на телевизоре USB-входа. То есть вроде бы как бы телевизор, то ну не сказать, что прям уж такой древний, но вот это вот, вот этот момент удивил. Поэтому если вы, допустим, рассчитываете, что вы приедете сюда на отдых и сможете здесь посмотреть, как бы ну на флешке какие-то фильмы, вас вынуждено разочаровать. Если только приедете со своим ноутбуком и будете смотреть через него. Двигаемся дальше. Это у нас. Душевая и санузел. То есть, как вы видите, они довольно просторные. Вот это вот мне очень нравится. Ну, здесь у нас два полотенца, ножная тряпка. Тоже необходимые все атрибуты. как бы Туалетная бумага, это все есть. Очень нравится мне здесь душевая кабина. То есть, тоже посмотрите, какой высокий бортик. Кабина очень вместительная. Слив сделан отлично. То есть под правильным наклоном вода не застаивается. Здесь, соответственно, вы тоже толкаться не будете, когда будете э, принимать душ. Лейка классная, то есть тоже можете сюда поставить, поднимать и пускать. Ну, в общем, сделано как бы все удобно. Тоже удобные очень полочки. Можно много флакончиков различных сюда поставить. Вот. Здесь два полотенца ручных. А также... Вот здесь есть шампуни, так, у нас это гель для душа и мыло. То есть это тоже было все при заселении. Но так как мы с собой все привозим, мы не пользуемся вот этими вот от отеля ни шампунем, ни гелем, поэтому это все стоит. Так, ну, также вот было у нас здесь два стаканчика. Мы один используем всегда почетки и под зубную пасту. Здесь внизу есть корзина для грязного белья. Но это, я так полагаю, для маленьких детей, наверное, чтобы им дотягиваться было, умываться удобно. Рабочий фен. Ну, как вы сами знаете, вот эти фены, как правило, очень слабенькие. Ну, кто хочет, тот везет свой фен. Кто не хочет, пользуется тем, что есть. Так, это вот отсюда у нас. С этой стороны обзор. Как вы видите, комната довольно просторная. Номер нам очень понравился. Во-первых, мы э, остались просто в диком восторге от того, что нас заселили на верхний этаж. То есть здесь корпуса все проходят четырехэтажные. Нас заселили на самый верхний этаж, и я очень этому рада. Может быть, кто-то скажет, что ой, здесь такая жара. На четвертом этаже все греется от крыши. Согласна в какой-то мере. Но, в принципе, если вы будете пользоваться кондиционером, то это не проблема. Кайф в том, что вечером, то есть вы когда выходите, здесь уже на верхних этажах ветерочек начинается. На нижних этажах, во-первых, пахнет от бассейна, когда их уже хлорировать начинают. Вот. И плюс там такая духота стоит, порой невыносимая. А тут на верхних этажах красота. Так, ну, в общем, вот такой вот. Обзор нашего номера. А, ну вот, кстати, как тоже видите, там зеркало в полный рост. Вешалки. Так, и давайте теперь выйдем на наш балкон. Балкон здесь вообще тоже классный, просторный. Классная сушилка. Очень много сюда можно повесить белья. То есть и полотенца большие помещаются, и купальники, и все что угодно. Вот здесь вот такие вот два удобных, мягких стула, большой столик. То есть при желании вечером вы можете, когда уже более-менее становится прохладно, жара спадает, вы можете взять пиво, вино, что угодно, посидеть здесь, полюбоваться морем. И вот такой вот у нас классный вид из номера. Это вот все проходят корпуса нашего отеля. Здесь вот находится бассейн. Там вот игровая площадка детская. затем корпусом находится теннисный корт. Но это я вам сейчас все покажу на схеме. За вот этим корпусом находится тоже бассейн с горками. И там маленький детский бассейн. Ну, в принципе, территория небольшая, вот, но все необходимое имеется. Более, конечно, подробное видео я по территории сниму и выложу на свой канал. Это уже как бы все будет в отдельном видео, буду все рассказывать. Так, ну, в принципе, по номеру я вам показала, рассказала все. Еще раз хочу сказать, номером мы остались очень довольны. Прям вот, можно сказать, сбылись мечты. Вот, также хотела добавить. По приезду у нас была вот эта вот сумка, то есть ее всем в подарок оставляют пляжная сумка. Потом, так, вот про... Маски, антисептики я вам сказала. Про перчатки тоже сказала. Также здесь есть тапки. Ну, то есть, <смех> такие вот прикольные белые тапочки. Две пары. Ну, так как нас двое. И еще хотела вам рассказать, как бы, по концепции. Ну, тут вот есть такая вот схема нашего отеля как я сказала здесь корпусов очень много у нас корпус f находится так вот корпус f ну и вот такая вот территория то есть корпус а корпус b c d вот то есть различное множество вот здесь вот. ставьте на паузу изучайте вот теннисный корт получается вот это вот вся территория это вот главный Корпуса. Здесь находится ресепшн, ресторан, э как бы внутренний, так скажем, амфитеатр, где проходит вся анимация. И на минус первом этаже там тоже много всего находится, но это я говорю тоже покажу вам в отдельном видео. Здесь также все расписано, что где подписано. И вот здесь вот смотрите, э концепция по питанию вообще и по все включено. То есть питание, завтрак, шведский стол, поздний завтрак, обед, закуски, кофе, торты, ужин, поздний ужин. Также это все, вот, как видите, расписано по времени. Расписаны рестораны, бары, в которых это все проходит. Также расписаны, где можно получить, взять напитки безалкогольные, алкогольные, мороженое. Потом вот расписан, какой здесь сервис, что входит в платные услуги, что не входит. По поводу ресторанов. Вы можете, если вы отдыхаете по системе, все включено, вы можете воспользоваться записью в один раз бесплатно. Те, кто отдыхает не по все включено, у них будет как бы зато плату и скидка 15%. Ну и вот тоже, как здесь вот видите, ставьте просто на паузу и изучайте. Услуги бесплатные, платные. Ну и вот эта концепция Baby Star. И также, как бы напоследок, я хотела добавить по нашим номерам. Я узнавала на ресепшн, а, так как это идет сьюит, отель Baruch Сьюит Здесь номера все сьюиты, но сьюиты, они идут двух видов, даже нет, трех видов. Идут. Номера в основном двухкомнатные, но они рассчитаны на большие семьи. Вот так как мы приехали с Сережей вдвоем, у нас вот такой вот однокомнатный номер. Но тоже, как вы видите, он довольно просторный. Все номера абсолютно, естественно, оборудованы вот такой вот кухней. Это вот так во всех номерах. И также есть еще, как нам сказали, большие номера семейные, но они не рассчитаны на российский рынок. То есть их продают только как бы иностранцам, вот. И по питанию также хотела сказать. То есть когда вы будете бронировать этот отель, вы можете выбирать номера с различным типом питания. Четыре вида питания здесь есть. Вы можете вообще приехать как бы без питания. Вот для этого здесь и создана кухня. Вы можете здесь сами как бы ходить магазин все покупать и себе здесь готовить. Для этого у вас есть все необходимое. Также здесь есть концепция завтраки, только завтраки. Есть концепция завтрак-ужин. И есть концепция все включено. Так что уже для себя оптимальный вариант выбирайте. Пляжные полотенца. Когда мы заезжали в отель, у нас вот такие вот два полотенца лежали уже в номере готовые. Вообще обычно в отелях предусмотрены карточки на смену пляжных полотенец, но в данном отеле эти карточки не нужны. Просто по мере необходимости, когда вам нужно будет сменить пляжное полотенце, вы идете в хамам и там их меняете без карточки. По уборке. Уборка проходит здесь ежедневно. Ну, у нас, вот, например, в номере в основном всегда после обеда убираются. Либо во время обеда. Полотенца меняют ежедневно. В принципе, даже не обязательно их кидать в корзину для белья. Тоже, соответственно, если расходуете, допустим, там шампунь или гель для душа, или мыло, они это все пополняют. Бумагу там туалетную и прочее. А по Wi-Fi. Wi-Fi на всей территории отеля бесплатный, но везде сигнал ловит по-разному. Например, в номерах, допустим, если вы решите посмотреть видео на разрешении 1080, у вас это не получится. То есть я на ноутбуке, например, открываю YouTube, у меня ловит максимум там, разрешение 240-480. То есть вот так вот. Ну и, соответственно, через телефон тоже не всегда с первого раза получается подключиться. Знаю, что у лобби-бара вроде бы сигнал более-менее. В остальных пока местах на территории я не проверяла. По цене. Данный отель я бронировала еще в январе месяце. Деньги у нас хранились на депозите, они перешли с прошлого года. В том году мы должны были лететь, Сережа, в Испанию, но так как была пандемия, мы, соответственно, полететь не смогли. Соответственно, деньги заморозили на депозите. В этом году я перенесла эти деньги как бы на Турцию, перебронировала. И, соответственно, у нас вот данный номер вышел на 11 ночей, на двух взрослых. С питанием все включено. 167 тысяч. Ну, а на этом мое видео по обзору номера в отеле Baruch b заканчивается. Не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на мой канал. Ну, а мы с вами встретимся в новом видео. Всем до новых встреч и всем пока-пока!